Здравствуйте, меня зовут Николай, я из города Москвы. Проходил обучение в шестом потоке по программе Дмитрия Городниченкова э, «Скорочтение, память, интеллект». Отмечу, что м, указанный тренинг, э, помимо скорости чтения, раскрывает в человеке такие способности, как э, запоминание, увеличивает память, улучшает ее, э, развивает и раскрывает образное мышление, что возможно применять не только при чтении каких-то текстов, но и а, в других аспектах жизни и деятельности человека. Хочу выразить слова благодарности как а, Юлиане Шевцовой, это непосредственный наш тренер, которая нас сопровождала, помогала, мотивировала, так и самому создателю этой уникальной методики Дмитрию Городниченко. Хочется пожелать, что эти навыки применялись как можно э, в больших сферах деятельности, в частности в школах э, при обучении детей, поскольку э, они отличаются от стандартных э, моделей преподавания и развивают э, на порядок высший интеллект человека. Желаю вам, ребята, удачи, процветания и благополучия. Спасибо, всего доброго.